Привет, ребята! Сейчас лето и я хочу рассказать о сезонном блюде из кабачков за 5 минут. Итак, нам для этого понадобятся непосредственно сами кабачки, немножечко муки, пару яиц, укроп, петрушечка, майонез, сметанка, чесночок, ну и соль перчик по вкусу. Погнали! Нарезаем кабачок. Толщина дольки чуть меньше сантиметра. Вот примерно вот так. Кабачок сам овощ нейтральный. Для того, чтобы он был вкусненький, его надо обильно посолить и поперчить. Готово. Разогреваем сковородочку. На разогретую сковородочку наливаем масло. Буквально полторы столовые ложки. Чуть -чуть. В это время взбиваем яйцо. Пока маслица разогревается. И делаем обычную панировку. Самую обыкновенную. И быстренько кабачки в муку, потом в яичко, хорошенько в яичко, промакиваем и на сковородку. Прыг-прыг. Следующее в муку, в яйца и на сковородочку. Мука, яйца и на сковородочку. Пока кабачки обжариваются с одной стороны, приступаем к соусу. Для этого нам нужна сметанка и майонез в равных частях. Сметанка, майонез, немножечко укропа, мелко-мелко нарезаем и немножечко петрушки. Все это отправляем в нашу мисочку. Берем чесночок, понадобится два зубчика. Если есть чесноченица, лучше выдавить чеснок на ней. Но можно и раздавить ножом. Раздавили и меленько-меленько нарубили. Получается не хуже, чем чеснок отдавки. Только весь сок остается внутри. Чесночок отправляем в соусницу. Вилочкой перемешиваем соус. А, как вкусно пахнет. Соус готов. А в это время кабачки уже обжарили с одной стороны. Переворачиваем их на другую сторону. Раз, раз. Смотри, какая красивая поджаристая корочка получается. Легким движением руки обычные кабачки превращаются в великолепное блюдо. Чтобы проверить, готовы ли кабачки, можно на них немножечко нажать вилкой. Они должны быть мягкие. В нашем случае все уже готово. И не прошло двух минут. Берем чистую тарелочку. И выбрасываем кабачки на тарелку. Опа! Украсим петрушкой. Немножечко укропа. Рядом с кабачками наливаем соус. Ой, какая красота! И вот таким образом подаем к столу. Вон аппетит, блюдо готово. Ребята, такой аромат я не удержусь. Я должен это попробовать. Ох, горяченький еще. Mm -hmm. Mm -hmm. Это божественно. Приятного аппетита.